Как снять напряжение с горла? Да? Когда может быть у вас возникнуть это напряжение? Ну, допустим, вы пели высокие ноты, да? тренировали, растягивали диапазон. Вы, возможно, много говорили в этот день, и у вас прям, ну, вы чувствуете ком в горле или какое-то, вот, ну, что-то неприятное. Да? Или вы попели какие-то песни, и горло у вас в напряжении, но вы хотите его снять. Есть потрясающее упражнение из методики по природному голосу, упражнение хам, хам, делается на удобной высоте, очень спокойно. Я вот вам сейчас предлагаю его сделать вместе со мной и прочувствовать эту релаксацию вашего голоса. Также вы можете использовать это упражнение для разогрева. Или, если у вас такая ситуация, вы пришли в студию записывать песню, там час записи прошел, вы чувствуете, что все у вас. Голос начинает пропадать, силы исчезают. Поделайте 2-3 минутки этот хам, это упражнение. И поверьте мне, вы будете снова звучать очень качественно. Показываю упражнение. Делаем малое дыхание, не надо много воздуха набирать. Очень спокойненько мы делаем вдох. Хм, хм, хм, хм, хм, хм. Вот таким образом. Очень легкий звук. То есть не надо делать громко, не надо долго его тянуть. Здесь не нужно думать о базовых принципах вокала. Здесь нужно дать такое хорошее, обычное, природное звучание. Хм, хм. Хм, хм, хм, хм. И когда вы собираете губы на звук М, на звук М, у вас пойдут по губам вибрации. Вот у кого есть вибрации, кто делает со мной, пожалуйста, пишите в чат. Да, есть вибрации, все круто. На звук М, да, у вас должны собраться вибрации на губах. Если вы делаете достаточно низко, то у вас пойдут вибрации в грудь. Ну, я их и так чувствую, хотя делаю не очень низко. Если спускаю, то больше ощущаю вибрации здесь. В общем, это прекрасное упражнение для релаксации, ну вот напишите ваши впечатления в чате, кто делал со мной, тоже есть видео на канале с этим упражнением, поэтому все можно пересмотреть, все можно пересмотреть, увидеть.